Привет дорогие друзья, и вы на канале Crafting Games, и сегодня мы а, продолжаем проходить игру TEGA Crafting Dent Building. В прошлой серии мы построили первую часть портала, спустили в шахту и убили босса первого. А, и у нас теперь задание получается вернуться на поверхность. И там уже сделать листы металла из металлолома, который мы нашли тоже в прошлой серии. Лезть на поверхность. Я уже поставил крафтить э, листы металла, э, чтобы вас э, не... как. А перед тем, как родить арбалет, нужно подготовить все ресурсы. Э, чтобы вас э, не занимать у вас огромное количество времени на ожидание. Так, арбалет получается, да? Это оружейный версток. Грибы давайте себе. Итак. Теперь все готово для того, чтобы союзить арбалет. Справишься? Да. Извиняюсь, Так что давайте. Получается арбалет. Почему-то два. Я не знаю, что случилось. Так, панель. И что может неплохо мне нравится давайте также создадим а, так что патроны так, балетный болт для этого нам понадобятся листы металла О, у меня есть листы металла я знаю так, Где он, ящик в прошлой серии я так много всего насобирал, что мне сейчас не проблема хоть сто таких сделать. Так, да? Нет, не проблема. Все ну ладно, пока они там крафтятся, я пойду обратно в шахту по заданию. Так. Так. А, получается, зашли в шахту. Сейчас протестим наш арбалет почему-то... А что? Чё... Собака патронов нет. Давайте возьмем листы металла. Да и весный уголь. Так. Минус. Арбалет арбалетом, но... Все-таки пистолет не подводит. Ну, патрон там докрафтится, и мы обязательно его проверим. Не переживайте. Так, сейчас нам... Кстати.. О, скелет. Ага. И собака. Сейчас топором мы их быстренько завалим. Так, ладно. Что у нас тут ни шиша ладно так а вот и лопата давай попробуем раскопать пароход а, раскопать пароход это а это тот самый тупик отлично копай пришло время двигаться дальше надеюсь ты хорошо подготовиться к этому до да офигенно патроны забыл Может сгоняю? Да ладно, давайте я сгоняю быстренько за патронами да, для арбалета. Забегал я за патронами для арбалета, точнее болтами, и теперь могу выходить э, на кладбище сейчас. Вот, так, идемте. Ага. А вот и станция полевая. Посмотри, что валяется вокруг. И здесь какие-то запчасти. Вдруг починить. Получится починить этим. Ой, да, как все удобно. Только места нет. Решил я некоторые проблемы насчет зака. Теперь могу починить полевую станцию. Так, провода есть. Аккумулятор есть. схема есть. Сейчас быстренько починим и узнаем, что она делает. Починить. Так, супер. Я получил сигнал. Я вижу недалеко сигнал от солдата. Тыщи его. Они там все дохлые, либо зомби. Так. Явно это не след супер живого человека Это тоже Как и ожидалось Извиняюсь за спойлер Но я думаю все уже понимали Что они не живцы Так, скелет Постоянно ворует разный металлоум Ну Капец он конечно Добил Блин промазал Отдача капец какая. А, Ебои. Аккумулятор. Нет места. Уголк возьму. Дон один. Это фантомный заслон. Защита местной нежити. А, заслон может убить. Попробуй найти другой путь. Окей. Стрелять, стрелять, боже, у меня же было полно патронов, куда я все дел? Боезник, саркофаг какой-то, пойдемте. Так, Тут нет прицеливания. разрушитель нам не встречалось это нам уже встречалась от твоего держись от нее подальше он кушает все на своем пути блин вот разрушитель забивает врагов землю как доски и гвозди в доску Я... да. почти сломан вы Пойдите нафиг, все! Можно в магазине, а? Стоп, зомби просто? Не сильно ты уже Дима. Он что потом? Ну не капец, ну не капец, всё. Так. 9 миллиметр детьими... Так, почта Надо забрать Ну вс, он капец Вот я и говорю Вот эта штука очень полезна Стреляй долбанавка Долбою Ой долбою Ой деби Свой А я ещ увлекаю Исправился да? молодец дадь. Давай поскорее покончим с этим смотри фантомный заслон открывается да мне насрать я тут убью сейчас естественно куда же без этого мочи так доски мочи Есть. А как меня подвело, конечно. Это... Сейчас без и даже этот. Мне кажется, да. А что делать? У меня есть пистолет. О, могу купить, но у меня не хватает денег. Я могу купить мачете. Так. Уберу, пожалуй, пистолет пока. Да. Выкидывать не буду, но уберу. Так. Да. У -у убрать. Так, хорошо. Опа, тут точно нельзя так убрать. Вот зачем мне аккумулятор? Капец она много места занимает, он точнее. Yep. Удалить. Придется удалить. А чем мне драться? Брать. в Панель. Ну вс. И можно драться мать Так. Скелет маг читает книжки про сражение чаще, чем девица. И. Не могли бы вы свалить нафиг? Вот он, посмотри, что с ним случилось. то же самое, что со мной сейчас случится. А -а -а, патронов нет. Ничего. Почему мачете такой бесполезный? Почему вообще такое? Я, конечно, все понимаю, но как я летаю? Давно. Ну. Ладно. Еще безболезни. Так. Ну, придется заново с ними драться, что делать. А это склеп, в нем хранится отличные сокровища. Ам. Открыть его нельзя, да? Ну ладно. какой-то пока бутыль воды места нет аккумулятор мне не нужен и так железо так чтобы уместить бутыль воды нам нужно Um, во-первых ну, он нам особо не нужен я тут и так. так надо как-то это все обойти Ха. вот так и так это и есть наш э, маг, который в прошлой серии, ну да, колдунством занимался. Его не исправил ничего. Ага. Это он склеп закрыл, получается. А тут его... Ну, короче, его размазал. Разрушите крепкое, да и нужно попробовать заевчатку. Тебе понадобится оружейный верстак. Да ладно, опять. Ладно, забирай лут и возвращайся на базу. Токен. Диз токенов. Спасибо, спасибо, спасибо. Первый я уберу. Так. Вызови грузовой контейнер обязательно. Куда ты стрельнул, долбана, куда Я хотел. Я убил, куда-то. Все понимаю, Но из грузовой контейнер. А до свидания, братьяны. Блин, тут скрыться от них невозможно. А не... Так. Ну как бы вы не бегали за мной, вам не догнать. Так. Ага, ясно. Надо потом кладби сейчас фоткать. Для примера. Он бутыль еще можно взять? Обычные завершители. А, да, точно, я у меня бы стал. Куда? Беги, беги. Беги быстрее. Долбано, Ну, а. Эту дорогу выбрал я, да? А вот и. все подряд забирай пригодится потом разберемся это было спасение и спасений просто я так сейчас повезло капец я уж думал сдохну тут у меня прям чуть-чуть хп M9? они нам уже не нужны но минус 2 соберу все просто потому что могу